А почему я вдруг вспомнил про армейскую службу? А потому что Максим Кат совсем недавно прорекламировал на своем демократичном канале ту самую известную контору, которая... Э, а впрочем, послушайте сами. Кремлевские политтехнологи даже не додумались добавить в новую конституцию или в какой-нибудь федеральный закон, или хотя бы в свои планы отмену обязательного призыва. Хотя это огромная проблема. Во многих развитых странах давно уже отменен призыв, а армия в основном контрактная. У нас же даже во время пандемии призыв не отложили. Так вот, за последние дни многие противники голосования аргументировали свой поход так. Как я пойду на участок голосовать, если мне могут там вручить повестку в армию, как на митингах, или вообще увезти прямо с участка в военкомат? Как раз к этому случаю юристы компании «Призыва нет» сделали специальный гайд, посвященный тому, как проголосовать и не загреметь в армию. Переходите по ссылке в описании, в первом комментарии и в ответном сообщении вам придет инструкция с разъяснением всех нюансов к слову о рекламодателе компания призыва нет почти 11 лет помогает призовникам вершить свою судьбу самостоятельно благодаря их помощи более 45 тысяч призывников получили военный билет так что если армия не входит в ваши планы на ближайший год проконсультируйтесь со специалистами призыва нет о том как на законных основаниях избежать службы вершить свою судьбу самостоятельно это видимо так сегодня у настоящих борцов за демократию называется простая фраза – откосить от армии. Терминология, скажу я вам, это очень важная штука. Ну прорекламировал Максимка эту паршивую конторку, и прорекламировал, с кем не бывает, как говорится ни он первый, ни он последний, деньги не пахнут, и вообще один раз не дикобраз. Но больше всего меня восхитило то, что Максим, подводя зрителей к этой своей рекламной интеграции, предложил внести соответствующие изменения в Конституцию России. К вопросу о поправках. Кремлевские политтехнологи даже не додумались добавить в новую конституцию, или в какой-нибудь федеральный закон, или хотя бы в свои планы отмену обязательного призыва. Хотя это огромная проблема. Вы только подумайте, парнишке захотелось нарубить немного бабосиков на рекламе, и вот он уже предлагает под это дело менять конституцию. И эти люди мне будут рассказывать страшные сказки про Путина. Да и по сути претензий, Максим, в любой стране, в какую конституцию не плюнь, везде записаны как раз обязательные призывы граждан в случае необходимости, и у американцев тоже, без этого не может существовать ни одно государство. Ну а отмена такого призыва в мирное время – это вопрос чисто экономический, но не мог Советский Союз оплачивать каждому солдату 8760 рабочих часов за два года. И Россия современная не может. И о, ужас, даже демократический Израиль загребает в бесплатную армию не только парней, но и девчонок тоже. Ну разве что кроме сильно религиозных товарищей, и кроме тех, кто за год до призыва уезжает строить демократию за границу. И никто почему-то не думает здесь менять эти законы. Стране нужны бесплатные защитники. Поэтому единственный выход – воспитывать молодых патриотичных парней и девушек. Иначе наше демократическое государство существовать не сможет. Да и ни одно другое тоже. А вот еще одна интересная беседа на армейскую тему. Уже так сказать с мелкими подробностями. <г> Слушай, а как, я просто не очень понимаю, как обстояло дело с армией? 18 лет 17 лет уже призывной возраст. С да, 18. 18 призыв она а учет-то, по-моему, ставит В 16, звукорежиссер, в котором есть ну, просто сын. Да, да, вот, да. она все знает, она нам подсказывает из аппаратной. Для армии российской я по здоровью не подхожу. У меня рост 186, а вес 55. Это не, О, Никак им не подходит. Сдует вот. ветром при малейших там. вешу больше, чем как! That's. <laughs> какой сейчас удар вообще. И сейчас я больше 57 вешу, а, Все равно, а, я боюсь, нет, нет. Вот. Но израильская армия меня в своих рядах видеть хотела, там нет таких ограничений, там можно и без а ноги там служить. там всем, всем рады. Да, там всем рады, но там э, я был не рад. Mm -hmm. и, э, ну, в общем, я в 17 лет уехал, не повезло, потому что там, если ты, ну, как бы, уроженец другой стороны, ты уехал до 17, там, в 16 лет, и 11 месяцев и 30 дней, то ты ну, как бы получаешь какой-то легальный. Не то, что легальный, но они не против, в общем, что ты mm -hmm. уехал. А вот mm -hmm. если ты в 17.1 день, все, вот ты уже, по их мнению, должен А, служить. то есть ты уклонист? Ну, это не совсем уклонист, но да, я уехал в 17 два месяца недолго. Mm -hmm. То есть, когда ты приедешь обратно, тебе скажут, а что ты не слушаешь? Ну, там сложная история. В 2004 году начал там, процедуру отказа от гражданства, и они не дают паспорт с 2001, -го. я не был там с 2001, и, э, в общем, это... Сложная история какая-то. Да. Видите, как интересно получается. В израильскую армию Максимку радостно брали. Причем так брали, что пришлось драпануть из страны и даже потом слать письма в посольство, об отказе от израильского гражданства. А в России никаких проблем с армией у Максима почему-то не возникло. В России он внезапно оказался негодным к военной службе. Он типа был большого роста, очень худенький, и даже писарем при штабе даже один год вместо трех, даже недалеко от дома физически не потянул бы. Ну, чудеса прям какие-то в решете. Причем и сейчас Максик вроде как совершенно не выглядит больным доходягой. Несмотря на многолетний скудный рацион в автократическом государстве. И вот у меня хочешь не хочешь, а возникает стойкое подозрение, что Максим Кац совсем немножечко, совсем на пол шишечки, воспользовался той самой милой, доброй, приятной, дружественной российской коррупцией, при помощи которой очень удобно иногда решать кое-какие житейские дела. И особенно проблемы с армией. Не то что в этом гребаном Израиле, где дурацкая демократия просто не дает нормально дышать. Яркому представителю передовой продвинутой молодежи. Таким образом мы выяснили, что Максим Кац хочет бороться за демократию, но совершенно не желает ее защищать. Поэтому предпочитает и сам вешать свою судьбу самостоятельно, и другим соответствующую конторку от всей души рекламирует. А вот здесь руководитель этой самой организации рассказывает, что успешность их действий равняется 100%.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 Ведем этих прекрасных клиентов-призывников проверять их в государственных поликлиниках для того чтобы. Потому что когда эти диагнозы подтверждает сама же система, людям, работающим в этой системе в военкомате, сложновато подсветку. Сразу перебью. А вот какой процентаж подтверждений? А процентаж в районе 100%. процентов. Человек может уйти в армию только по причине А. Передумал, а, Б, потому что много пере передумавших. Вот вы мне сами скажите, может ли в таком деле как отмазывание призывников по болезни?